Сергей Митрофанович. Он домой пошел. Идите мимо инструментального налево. И потом опять налево. Спасибо. Пожалуйста. А вы к кому? Мне нужен товарищ Казаков. Я Казаков. Я получила вашу записку. Одну минуточку. Пожалуйста. Что же вы не подождали до утра? Ведь дождь, вечер далеко от города. Когда я получила вашу записку, я так обрадовалась, что вы мне привезли привет с фронта. И тут же побежала к вам. А вы кто этому летчику, сестра? Нет. Школьный товарищ. Вот. Что это? Банка консервов. А письмо? Письма нет. Нет? Ну, может быть, какая-нибудь записка? Записки тоже нет. Но вы Самохин это видели? Видел. Он просил передать привет, вот и все. Не понимаю. Я не видела его пять месяцев, не знаю, что с ним, где он. И ни письма, ни записки. Подождите. Я видел-то его всего 15 минут. Пятнадцать минут? Да. И из этих пятнадцати минут, 14 мы ругались. Их было двое. Они стояли на дороге. Простите, товарищ, вы не через березов, Садитесь. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, пожалуйста. Передайте, пожалуйста. Спасибо. Сегодня. Да, холодновато. Вчера было теплей, а да. завтра будет еще холодней. А вы откуда знаете? К зиме всегда становится холодно. Закон природы. В средней школе преподают. Да ты не волнуйся, себя, Сергей Петрофанович. Спокойнее надо. Да. Ну да. Вы наблюдательный. Эвакуируюсь. Далеко? Несчастья отсюда не видно. Ну, дальность для нас, летчиков, понятие условное. Да что вы, приятно слышать. Но в данном случае это даже и для вас, безусловно, далеко. Я еду в Северск. Северск? Дорогой, у меня там знакомые на почтовый дом номер пять. Корнеева Ольга Петровна. Прошу вас, передайте от меня привет. Скажите от Самохины. Яков, чтоб такое послать, а? Не знаю, цветов у нас с тобой нет. Есть, есть. Саша, сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас. О! Компот? Не знаю. Передайте, пожалуйста, почтовое, дом номер пять. Спасибо. Э, не собьет, не собьет, не дотянет. Не так зашел. Зашел правильно. Скорость маловато. Скорость достаточная. Маневр не тот. Один и тот же прием. Все вираж да вираж. А что вы понимаете в виражах? Самую малость. Мы для вас самолеты строим. А вот а, вы ну, стройте да. так, чтобы не сидеть на одних виражах. Вот. А вы знаете, есть золотое правило. Чтобы хорошо летать, надо уметь летать. Да ты успокойся, Сергей Митрофанович, эта машина не нашего завода. Вашего или не вашего, надо лучше делать. То, что вчера было хорошо, то завтра уже плохо. Вот работайте так, как будто уже завтра. Думать надо, вперед смотреть. Благодарю вас. Я думаю. Вылезайте. Ах, вот водка? Погодите минуту. Не надо, Сергей Петров. Мы приехали, вон ваша Березовка. А? Ах, вон Березовка, благодарю. приехали. Тут недалеко, до свидания. В общем, не очень приятный субъект, этот ваш школьный приятель. А мне он нравится. Очень. Прощайте. Ольга Корнеева. Я Ольга Корнеева. Что ж вы дверь не закрываете? Здрасте, Варвара. Здравствуйте. Я привезла вам привет от летчика. Знаете такого самохи? Миленькая, погодите. Давайте разденемся, а то я вся промокла до ниточки. Раздевайтесь. Мы сядем с вами за стол, и вы расскажете все по порядку. У меня и банка консервов есть. Где вы его видели? А я и не видела его. То есть, как не видели? Послушайте, вы Валуйки знаете? Валуйки? Да. Не знаю. И хорошо, что не знаете. Нас там три дня бомбили. И в Валуйках встретила я одну девушку, Катю. Катю? Тоже не знаю. Зато Самохин ее знает. Он ей дал ваш адрес. Только ей этот адрес не пригодился. Она совсем в другую сторону поехала. А у меня как раз сюда направление было, на металлургический завод. Ну вот и дала она мне ваш адрес. Так вы меня вприютите? Конечно. Только вот у меня второй кровати нет. Ничего, недельку-другую могу и на полу поспать. А вы не волнуйтесь, жив ваш летчик. А вы раздевайтесь. Холодно у вас. Для начала мы, пожалуй, печь растопим. Простите, не Саша, но лучший друг Саши, Яша, напарник. Так сказать, воздушная тень. Простите. Вот так и живем. Летаем, сбиваем, воюем. Ну, скажите, Яша. Все, воспоминания окончены. И вообще, как говорят, летающие и ожидающие. А вам Саша часто обо мне рассказывал? Рассказывал. Учились вместе, говорит, в школе, дружили. А вы красивая, Оля. Я вам нравлюсь? Муха. А почему? Очень нравитесь. И вы нравитесь. Да, странно. Очень странно. Ведь только вчера еще мы с Сашей летали, дрались, двух немцев свалили. А вечером получаю приказ в город Северск на Энский завод за новыми самолетами. И вот тишина. Далекий город, милые девушки... Ёлка! освещенная окша! Да, странно. Варвара, пой. Что петь-то? Вальп. Послушайте, Яша, я хотела у вас спросить очень серьезно. Только вы не скажете об этом Саше? Хватит! Я вам не граммофон. И вообще это нечестно. Сели за стол вместе, а потом уединяетесь, шепчетесь. Кваренька, обожди, ну съешь там пока чего-нибудь. Так не скажете ему, Яша? Я могила. Послушайте, кто такая Катя? Катя? Какая Катя? Та Катя, которой Саша дал мой адрес. Саша? Не знаю. Боже мой! Девушки дорогие! К вам приходила Катя. Где она сейчас? Не знаю. Катя! Такая девушка Катя. Такая маленькая, худенькая. Катя! Я Катя. Вы? Да, я. И хватит секретничать. А то я сейчас уйду на мороз. Позвольте, позвольте. Вы не Катя. Вот, вот Катя. Такая маленькая, худенькая. В знаете? Нет. Так вот там, в валуйках мы и встретились с Катей. И Катя ей все рассказала. Как вы там за ней ухаживали, что говорили. И как Саша на вокзале дал ей мой адрес. Господи, все перепутано. Волуйки, вокзалы, Катя. Все это было не так. Вот как это было. Слышишь? Слышу, слышу, Саша. Молчи. Вверх надо идти, рвать вверх, а потом в пике. <связывая> Ты меня понял? Понял? Всегда так. Молчи, а то брошу. Вверх, вниз. Молчи, Саша, сейчас. Скажи всем. Сейчас, сейчас, Саша. Вверх. М -м -м. Да, да, да. Ребята, Саша пришел! <сосмотра> <Сашенька. сосмотра> да я тебя расцелую! <сосмотра> С орденом молодец! Ну как жизнь, где Яков? А? Яков, Яков в самолете <сосмотра> сейчас да, придет. Ой, Сашка, <сосмотра> что тут о приятно. тебе разговоров? О твоем бое даже в газетах пишут. Классный бой. Твоих свалил. И был сбит в бою в Первый Это звенок самолета! Первое, да? Сквер летал, Андрюша Опять фантазируешь? Плохо делаешь, шибут опять Да на самом деле, что я делал? Перекладывал виража в вираж, отвратительно Брось да, да, ты, мудрить, Сашенька, слава есть, есть Орден есть? Есть. Значит, и виражи были правильные. А, а, у меня простая математика. Усики видишь? Вижу, не идут. Не идут, Не идут, но ну, ничего, шибут с брею, они шибут, во, какие отпущу. Вот и вся математика. А что? Чтоб полчаса тихо было, спать будем. Сейчас мы над Яшей пошутишь. Слушай, Яша, я вот что думаю. Брось ты ждать своего Сашку, переходи ко мне в напарники. Ты не мудрящий, я не мудрящий, мы с тобой такие дела будем делать. Хо -хо -хо! А от... Откуда ты взялся, я не мудрящий? Да издали видно. Ты и вблизи тоже. А, Яск? Яш... Саша... Саша! Я же куда ты? Саша! Давай, Саша! давай! Саша! давай, Как ты? давай, давай! Давай, давай, давай! Давай, давай, давай! Давай, давай, давай! Давай, давай! Вот тебе и усы. А что усы? Усы мои личные. Яшенька вот тоже хотел усики отпустить, но влюбился. Перестань, гусь! Почему обязательно влюбился? Просто, Саша, замечательная девушка, учительница, песни поет. Кстати, у меня есть предложение. Пойдем к ней, посидим, отдохнем, справим твой орден. Ну, условились? всем. Всем не могу, разговор с командиром полка. Завтра летим. Куда же это тебя поведет? Не он меня, я его поведу. Ты его? Куда? А помнишь, когда ты меня ранено внес, я все бормотал? Вверх, вниз, вверх, вниз. Ну, помню, помню. Ты понял, о чем я бормотал? Тогда не понял. А что? Ну, значит, теперь не поймешь, зачем я лечу с командиром полка. Эх, Саша, приехал. Все такой же. Истребитель, философ, спиноза, светильник мысли. Вверх, вниз, я вверх, а... вниз. Я Человек любит думать. Это мудрец. Чертит, вычисляет. Куда же ты его поведешь? Подожди, подожди, Гусь, пусть вычисляет. Ну почему ты думаешь, что я не умею думать? Ну разве дело все в приемчиках, в которые ты там вычисляешь? Так, это к Синус Косин. Да разве сейчас в этом дело, в чертежах, в вычислениях? Ты в театре бывал? Артистов на сцене видел? Да разве может тебе артист на чертежи объяснить, почему он эток играет, а не эток? Нет, артист он как? Он с горяча играет. Вот я так и летаю, я летчик-артист. Таран, пей и все. Все к самолетам! Второй зверок самолета! Здесь второй зверок звезд. Здесь зверок самолета. Значит, идем. Восемь минутов в минуту. con bueno. él. Дорогой Яша. Дорогой Яша, держи. Дорогой Яша, я ждала вас, чтобы посоветоваться о моем отъезде. Вы не пришли, и я решила сегодня уехать. Так, ведь уезжает весь город. Говорят, что немцы уже в Березовке. У меня есть попутчики, и я еду. Возможно, воспользуюсь адресом, который вы мне дали. До свидания. Может, когда и увидимся? Ваша. Маша, Катя. Такая маленькая, худенькая. Где? Где она теперь на дорогах? А я и даже адреса своего дать не мог. Нету. Мой адрес там у немцев. Я дал ей адрес твоей Оли. Оли? А что есть возражение? Да нет, что ты. И Ольги будет с ней повеселей. Она тоже такая худенькая, маленькая. Уста. Ах, плохо дело, ребята. Вот мы тут летаем, деремся, спорим, а люди дома свои бросают, уходят. Нехорошо. Все. Жизнь. арбуз, что ли, съедет. Да ну их к черту арбузы. Ребятки, хотите, я вам истории расскажу из жизни. Разрешите ему, Яков. Любовь будет? Будет. Страсть? Будет. Летчик участвует? Главной роли. Валяй, разрешаем. Воевал один летчик. Неплохой парень. Не глупый. Веселый. Вроде тебя, ешь Может, без личности? И воевал как ты, как артист. И вот однажды прижали этого артиста пять мессеров. И некуда было ему деваться. Что делать? Вираж не поможет. Следить за своим хвостом. У него на хвосте три мессера сидят. Попробую следить. Тогда рванул он вверх. Резко вверх. Мессера за ним. И сбил одного. А потом его сбили. Да, история. История не из И не новая. Все вверх рут, когда безвыходно. Вот, вот, вот, вот, когда без выхода. И я так хожу. Гусь, сто Яша. Еще в ту войну так ходили, верно? Саша, 101 первый приемчик. Все. Ну, допустим. А что дальше с этим летчиком? Эх, Катя, Катя, где ты? Подожди. Перестань, Яша. Сбили его. Попал он в госпиталь. И стал думать. А что, если не цепляться за горизонталь? За горизонтальные виражи. Если не случайно, не один раз пойти вверх и вниз, а 10, 20, 30, 100 раз. Весь бой строить на вертикалях. Воздушный бой получает новое измерение. Небо расширится. Вся тактика перевернется. Вся философия боя будет другая. Тоньше, острее, умнее. А? Что скажешь? Ну-ка, ну-ка. Так ты об этом сегодня разговаривал с командиром полка. Об этом. И завтра идешь с ним на проверку? Да, иду на проверку. Интересно, Яков. Светильник мысли, все. Применять новую тактику. Сперва мы трое, потом весь полк. И пошло, и пошло, и небо расширилось, и философия боя стала другая. А вы говорите, Катя, где она теперь, такая маленькая, худенькая? Хорошая? Хорошая. Я принципиально смотрю только на свои фотографии. Что ты мне дал? Что ты мне дал? А где чертежи усиления переднего лонжерона? Да ты, ты, ты не волнуй себя, Сергей митрофан Через 6 часов все чертежи пойдут в цех. Чертежи? Через 6 часов все машины должны уйти с завода на фронт? Это невозможно. А ты сними всех конструкторов, копировщиков, сам встань за доску, и чтоб через 6 часов машины ушли в воздух. Понятно, Сергей Митрофанович. этого мог. ведет меня в жизни или не ведет. Все в жизнь. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы в город? В город? Хотите, подвезу. Да нет уж, мы пешком. А то по дороге где-нибудь еще высадите. сегодня. Завтра будет теплей. А откуда вы знаете? К весне. В средней школе преподают. А вы сердитая. Из лопаменная. А вы тоже провожали кого-нибудь? Провожал. Самолеты на фронт. А вы что, строите самолет? Нет. Я их придумываю. Ах, большое дело. Самолет это сердце войны. Да, пожалуй. И вот сидишь, думаешь, думаешь, мучаешься, ночей не спишь. Как бы сделать это сердце мощней, горячей, прекрасней. А потом наступает день, люди приходят за ним, как пришел сегодня этот веселый летчик. И оно улетает от тебя это сердце, как оно улетело сегодня. Остановите вас. Что с ней? Оставьте ее. Ей грустно. Возлюбленный улетел. Человек улетел. Отличный человек. Но ничего, придет время вернуться трудно ждать. Вы знаете, вот я до войны училась в строительном техникуме, а потом ушла на завод. И знаете почему? Вот я однажды подумала, как солдат сидит в окопе, и немецкие танки идут на него. И что такое для него тогда одна минута? Всего лишь одна минута. А покуда бы я окончила техникум, это миллион таких солдатских минут. Вот я об этом подумала и пошла на завод. И мне стало легче ждать. Неверно надо было идти на завод и не оставлять технику. А вы не разучились чертить? Нет кажется нет. а что? Сядьте. Вы знаете, о чем я думаю, Ольга Петровна? О чем? Сидите вы тут целый год и чертите всякую чушь, которую я выдумываю. Да-да-да. А могли бы вы сейчас с каким-нибудь парнем, отличным парнем, бродить где-нибудь около реки, и луна, и звезды, и феи. Не волнуйтесь, Сергей Митрофанович, сядьте. Я сижу. Целую неделю сижу и жду. С тех пор, как мы послали в Москву чертежи. И я знаю, какой будет ответ. Че такие? Фантазеры. Чем вы занимаетесь в такое страшное время, когда решается судьба страны? И разве нужно сейчас думать над тем, что может быть осуществиться через несколько лет? Фантазер. Нет, не верю. Не будет такого ответа. Дайте. Спокойно, телеграмма не вам, телеграмма Оли. Как не мне? Приеду завтра, капитан Самохин. Саша, Самохин. Варя, бежим. Куда? На вокзал. Капитан приезжает завтра. Ах да, завтра. Сергей Митрофанович, миленький, что я хотела вам сказать? Ой. Ах да, кончим на сегодня работу. Варя, бежим. Гремставан, живенький, не сердитесь и приходите завтра ко мне к обеду обязательно! Закипит, Потапыч, куда нам с тобой торопиться? Вот ты выпьем мы с тобой вдвоем чай, как вчера, как позавчера, как завтра. тебе нравится здесь? Правда, все почти как прежде, когда была жива мама. Сколько лет мы с тобой не виделись, с тех пор, как окончили школу, и ты уехал учиться. О, сколько у тебя орденов. Сядь. Зачем? Ну, говорят, когда уезжаешь, надо посидеть. А, по-моему, когда приезжаешь с войны, надо тоже посидеть и помолчать. На счастье. Хорошо. Я села. Вот и лепешки готовы. Конечно, это не те чудесные лепешки, которые жарила мама. Помнишь, как мы их любили? И ты, и Сеня, и Тамарка, и Ирочка. А помнишь Ирочку, которая была влюблена в учителя аудиоры? Курошка. И в огромь влюблена. Кто ты, Оля? Ты какой-то другой. Нет, не другой. Нет, другой. Тебе было очень трудно мной. Почему? Нет, я живу хорошо. У меня много друзей. Вот Сергей Митрофанович, он тебе очень понравится. Замечательный человек, умница. Послушайте, Саша. А? Вот о чем я вас очень хотела спросить. Варвара? А? Бери лепешки, пошли, и не ешь по дороге. Вот, дорогой Александр Васильевич, как странно бывает в жизни. Встретились вы с вами два года назад на дороге и поругались. И я думал, пропала моя банка консерву. Но она не пропала. Она привела меня к вашей школьной подруге. Лучшие девушки в мире. Согласен. Батин, сели. Вы, Сергей Митрофанович, конечно, соли, а мы с истребителем вот вестеледки. Минут. Минутку хлеб дорежу. Вы надолго в наших краях. Да признаться не знаю, думаю, на недельку. Кстати, где у вас тут на заводе есть конструктор? Конструктор, конструктор Казаков. У меня к нему пакет. Поеду к нему после обеда. Слушайте, что вы делаете? Считайте, что вы приехали ко мне до обеда. Я казаков. Послушайте, Саша, да. вот о чем я вас очень хочу спросить. Оленька, Оленька, Барбаран, целуйте меня. Почему? Целуйте меня, Барбаран. Почему? Оленька, Оленька, Оленька, Оленька, да, друг вы дайте вашу ручищу. Вот, вот, все говорили, казаком чудак, казаком фантазер, сидит и вычерчивает по ночам какую-то машину, которую постро лет через пять. Оленька, получен ответ. Какой ответ? Проект утвержден, Оленька. Мы будем строить машину, и она полетит, Оленька. И он он назначен к нам летчиком-испытателем. Как летчик Долго? На год на два может быть на три. Да, да, да, да, да, на год на два может быть на три. Ах, что за день? Вот так день, просто хочется петь в такой день. Позвольте, позвольте. Значит, меня переводят сюда, в тыл. Ой мой, вы не знаете, что это за машина. Самолет-молния, полет со скоростью звука за сутки вокруг земли. Ничего не понимаю. Дрался я вроде неплохо. За что меня сюда? Друг мой, к черту этот обед. Пойдемте сейчас ко мне. Я вам покажу такие чертежи, такие макеты. А мне это Не интересно? Не интересно. Да. Я летчик. Понимаете, летчик, я истребитель. Я хочу летать, драться. Неинтересна моя машина? Послушайте, вы, вы видели когда-нибудь, как льется кровь? Как горят дома? Как женщины с детьми бегут по дорогам? Нет? А я видел! Как вы смеете? Вы с ума сошли? Да сядьте же, ну, как вам не стыдно, ну, Саша! Сергей Митрофанович, Ваня. Хорошо, я сяду. Ладно, я связываю. Послушайте, Саша, вот что я очень хочу вас спросить. Простите, Ольга Петровна, простите меня, что в такой день, но в такой замечательный для меня день... Сергей Митрофанович, куда вы? Все. Обед предназначен для того, чтобы кушать. Сели. Залетающих и ожидающих. Вот о чем, Саша, я все время хочу спросить вас, как ты смел с ним так говорить. Как ты смел обидеть его? Ну, кажется, решили обедать, Оля. Ты знаешь войну. Он не знает войны. Он по 16 часов не выходит с завода и делает те машины, на которых летаешь и дерешься ты. А потом приходит домой смертельно усталый и работает над своей машиной, которая нужна человечеству как электричество, как радио, как телефон. Мне стыдно за тебя. Может, не уйти? Делай, как знаешь. Да, я. Погоди, Саша. Все понятно. Были школьниками, теперь повзрослели. Четыре года разлуки, очевидно, слишком большой срок. Что ты еще хочешь сказать? Уходи. Сию же минуту. Всем утра, всю 22-ю серию даем налетные испытание. Сергей Михайлович, нет еще ответа из вас? Он говорит, что он знает войну, а мы не знаем войны. Один человек? Да. Сейчас пять часов. Как? В шесть часов, прошу ко мне. Будут все начальники цехов. Получили задание на новую машину. Как? Получен ответ? Да. И даже приехал летчик-испытатель. Имел удовольствие беседовать с ним. Берите фуражку, идем. Куда? Ну что же это такое? Ждали, ждали, приехал. Сел за обед, наскандалил, переругались. Та тоже шумит, скандалит. Я решила вас помирить. Спасибо, не интересуюсь. Послушайте, вы можете говорить тихо? Могу. А совсем тихо? Могу, Варенька, могу. Весь день сегодня хочу вас спросить и никак не поспеваю. Мне Яков письма с вами не присылал. Яков? Да. Вам? Да. Не присылал. Ну вот и все, что я хотела у вас спросить. Погодите, Варя. Нам по дороге, я провожу вас. А ведь я Якова перед отъездом не видал. Удивительно. И почему это последнее время мне так не везет? Ну, почти ни в чем не везет. И началось это, варенько весной. И знаете, с кого это началось? Это началось именно с Яшки. Мы стояли тогда на Кубани. К черту! Все к черту! А, не надо! Идет такое сражение, которого небо еще не видела. а мы не стыдно гусенков в глаза смотреть. Его ребята по шесть раз в день, по шесть раз в день дерутся. Что ты от меня хочешь? Летать. А я что не хочу летать? А, траться. а не сидеть за партами и никуда Так ступай и дерись. Ты на меня не кричи. Ты на меня не. О, Позор, в такое время месяц, битый месяц, сидим, чертим на доске АБЦ. Весь полк над нами смеется. Я сам над собой смеюсь. ха-ха-ха, Смеюсь сквозь слезы. Когда ты нашел вертикаль, кто тебя первый поддержал? Я. Кто о тебе восторженно говорил? Обратно я. А теперь прости, ты мне друг навятся, и мне дороже. А мы? Так вот, хочешь на чистоту как истребитель с истребителем? Давай, хочу. Я не спорю, наука она дельная вещь. Но у нас у истребителей в бою решает не формула, не схема, а секунда, доля секунды, инстинкт. Пиши. Чё пиши? Рапорт. Хочешь летать с Гусенко, будешь с ним летать. Ах, ах, вот как. От да. Хорошо, хорошо. хорошо. Все, довольна. Где моя планшетка? Так, твое полотенце? Нет. На, на, на. на. А, вот как? Вот так. Спасибо. Спасибо. Все, довольна. Доволен. Все, все, все, все. Прошу, отчислить гусенка. Все, я хотел. И я... довольен. Да. Хватит, хватит всего этого. Все. Так. Хватит. Все правильно. Только отчислить пишется вместе, а не отдельно. Ах, вот что, вот что. Довольно, довольно, довольно. Надоело нам это все. Отдельно вместе. Хватит, потерпелись. Все. Планшет оставь. Ах, планшеточку. Да. Возьмите планшеточку. Окуни. Так, еще раз общий принцип. Да, еще раз общий принцип. Время, когда в истребительных боях побеждали одиночки-виртуозы, видимо, подходит к концу. В сражении вводятся огромные массы истребителей. Что такое современный бой? Это не только единоборство. Это умение драться в коллективе, в группе. Причем, вся эта группа должна научиться действовать как один, как виртуоз. Вот боевой порядок такой группы. Мы условно назвали его этажеркой. Это, если хотите, конвейер точных, разящих ударов. Если противник вырвется из-под атаки одной группы, он неизбежно попадает под атаку другой. Формула боя. H высота. Мы появляемся над полем боя на большой высоте. V скорость. Мы выигрываем время. Секунду другую. M маневр. Это третий элемент формулы. O огонь. Огонь с короткой дистанции. Все эти элементы в этажерке на лицо. Четыре кита современного боя. А что? Ничего, летать хочется. Я никому не позволю. Получил разрешение и посадил всю эскадрилью за парту. С утра до ночи одно и то же, одно и то же. Теперь другое время. В небо должны пойти большие массы самолетов, а иначе собьют. А Придумал Придум какую-то формулу массового боя. Какую-то эту этаже. Чтобы все 20 самолетов действовали как один. Да что, мы, сам песни и пляски, что ли? Орлы, вся грудь в орденах, сидят за партами, словно гуси. А он им ду-ду-ду-ду-бу-бу-бу-бу-бу. -ду я им говорю, брось, брось ты эту ломоносовщину. Ты погляди на Гусен. Он отлично дерется без чертежей. Зачем нам он сам, когда мы виртуоз? Слушай, Гусь, возьми меня к себе, не могу я. Вот. Слушай, как это пишется отчислить, отдельно или вместе? По этой новой орфографии. Мыло, Яшенька. И бритву. Сейчас будем усики брить. Все. Дали дыму. Еще какого, Яша? Классическое поражение. Командир приказал выйти из боя. Какие-то другие немцы. Я таких не видел. Из На физеляже какой-то зеленый туз. Нарисован. По вашему приказанию, явились. Сколько вам надо времени, чтобы подготовить вашу группу? Шесть дней, товарищ полковник. Сегодня пойдете в воздух. Когда прикажете поднять группу? Пойдете не группой, втроем. Вы, ваш напарник и... Кто это не узнал? Усы избрил. Капитан Гусенко, немцы-то бросили свой главный козырь. Эскадру асов. Вяжитесь в бой и посмотрите, чем они там дышат. Держись солнце! Саша, атакуй! Атакуй! Прикрываю! Прикрываю! Сенка, головы нижнего, Жми к земле! Посадим его! Еще идут! Справа еще идут! Бью ведущего, бери правого! Взял, дал ему прикурить! Саша, иду до Нижнего! Смотри слева! Саша, крылью Сенка! Прикрой его! Вместе откалывайте немца, гоните на восток! Саша, сверху! Вижу! Не упускайте немца, гоните его! Гоните его! Саша, сверху! Сверху, сверху! Вижу, краю. Не упускайте, гоните, гоните, гоните! Так он говорит, что зеленый туз прибыл позавчера из Африки. Да. А ну-ка спроси его, что они, все так храбро сражаются, как он. Хороберс Фрахт, об Арлерефлеер, Эбензотапфорд Кемпфан Визи. Мир Роберс двигтас Висен Морген Нахмита. Он говорит, об этом вы узнаете завтра в полдень. В полдень? Эй, на вышке! Самохина там не видать! Пока не видать, наш полковник! Я вишня, я вишня, я вишня. Сообщите, где сотка капитана Самохина. Сообщите, где сотка капитана Самохина. Я вишня прием. Я приклад, я приклад. Ищу самолет капитана Самохина. Ищу самолет капитана Самохина. Хвостовой номер 100. Хвостовой номер 100. Я приклад прием. Я кубань, я кубань. Сосна видела падающий самолет. Сосна видела падающий самолет. Сосна, сосна. Я кубань четыре, Я кубань четыре. Где упал самолет? Где упал самолет? Сосна, сосна, сосна, я вишня, я вишня. Ищите сотку по фронту, ищите сотку по фронту, я вишня прием. Так вот, в последний раз нижнюю четверку поведет Клубов. В центре этажерки вместо меня пойдешь ты. Сверху вместо вместо Саши пойду я. Теперь последнее. Нет нашего Саши. Нет Саши. В полдень мы пойдем бить этот зеленый туз без него. Я врать не буду, спорил я с ним, даже ругался. Но это был истребитель, истребитель номер один. Высота, скорость, маневр, огонь, огонь с короткой дистанции. Так и будем бить этот проклятый зеленый туз. Теперь последний из последнего. Я тут вчера психанул. Значит, в формуле Самохина не хватало еще одного. Н, нервы. Запомните. По самолетам. А что это ты А я не отодвигаюсь. А ты хотела бы умереть? Нет. Хм, смотря за что. Все равно, я хочу жить. А вот если ты летчик Чкалов, и тебе надо лететь вокруг земли, ведь это опасно. Как тогда быть? Не лететь, да? Лететь и жить. А что это ты отодвигаешься? А я не отодвигаюсь. Не поймешь тебя, вчера сама сказала Тамарке, что в меня влюблена. Кто, я? Ты, ты, Тамарка не соврет. Поеду учиться в летную школу. Оля, а ты будешь ждать? Если догонишь? Тебе больно? Тебе больно, да? Больно? Очень больно. Вам больно? Тише. Куда вы ранены? Тише. Слушайте. Не волнуйтесь, это наше. Много? Много, очень много. И внизу, и выше, еще выше. Куда вы, куда вы? Помогите мне, помогите. Лежите. Смотрите, смотрите, они пошли. Ну и пошли, ну очень хорошо. Пошла моя этажерка. Да, да, этажерка, тумбочка, шкаф. А мы вам сейчас сделаем перевязку, и все будет очень хорошо. Помолчите, помолчите, Мирулочка, помолчите. вас знаю мы где-то с вами встречались а я вас не знаю как вас зовут катя катя угу. не знаю Ха-ха. катя я вас сразу узнал такая маленькая худенькая Ой, милая катя не дай вам бог стоять на земле когда ваше сердце в воздухе Небо! Небо! Небо! Что это? Ничего-ничего, это Я рация. Обыкновенная рация, станция наведения. 4. Наша рация. Небо! Небо! Куда вы? Нам в другую сторону? Нет, в эту сторону. Небо! Небо! Появились самолеты противника! Появились самолеты противника! Возвращайтесь в квадрат 45! Возвращайтесь в квадрат 45! Высота 3300! Группа Шмитов. Небо! Небо! Товарищ капитан! Живой! Давай! Небо! Небо! Перехват в квадрате 45! Идите в перехват в квадрате 45! До гранит 4! До грани 4! Прием! Я Небо! Я небо! Вас понял! Иду на перехват! Иду на перехват! Небо! Небо! Вторая группа местров левее и выше! Вторая группа левее и выше! Небо! Небо! Третья группа местров со стороны Солнца! Опасность со стороны солнца! Третья группа выше вас! Третья группа выше вас! Небо! Небо! Я сотовый, я сотовый, спокойно, слушай мою команду. Разворот всем вдруг. Правильно. На высоту. Выше. Еще выше. Еще выше. Верхний ярус оставаться на высоте. А остальные. Атака. Атака. Атака. Они разбили зеленый туз в Дребезги. Да страшно, Варенька, стоять на земле, когда твое сердце в воздухе. Поздно. Ну что же было дальше? Дальше? Я пролежал три месяца в госпитале. И Якова я так и не увидал. Потом меня вызвали в Москву, дали звание Героя Советского Союза, вручили пакет, и вот я здесь. Это все? Нет, не все. Вот рапорт, прошу меня отчислить обратно на фронт. Все правильно. И отчислить написано правильно. И все-таки все неправильно. Говорят, вы отлично сработаете с этим конструктором. Такой же чудак, как и он. Вы посылали рапорт в Москву. Посылал. Вы просили отчислить вас обратно на фронт. Просил. Я получил ответ на ваш рапорт. Конструктору казакову немедленно приступить к постройке машины. Капитану Самохину оставаться там, где ему приказано. Я вас понимаю. Я понимаю, что человек, который так долго и отлично дрался на фронте, хочет закончить войну на войне. Моя машина не имеет практического значения в данное время, и вам обидно, что в самый решающий момент войны вас заставляют заниматься фантазиями, которые, возможно, разлетятся в дым. Правильно? Не совсем. Вы человек одной профессии, я другой. Пожалуй, вы имеете право работать над этой машиной фантазии в дни войны. Но я считал, что я не имею этого права. Пока идет война, я должен драться с врагом. И зачем мне жертвовать своей профессией ради чего-то призрачного и неизвестного? Послушайте, вам мне казалось удивительным одно обстоятельство. Вот живут советские люди. Работают, учатся, любят, растят детей, борются с невзгодами, поют песни. Самая обыкновенная и простая жизнь. И эта простая жизнь создала пятилетки, заводы, города и ведет нас сейчас к победе. По-моему, это потому, что мы живем в стране, которая смотрит далеко в будущее. И советские люди привыкли видеть в будущем не фантазию, а реальность. И умеют жертвовать многим во имя этой реальности, чтобы сделать жизнь человечества лучше, справедливей, сделать ее прекрасной. Я хочу надеяться, что машина, над которой мне предстоит работать, есть крупица этого прекрасного будущего. Смею надеяться, хочу надеяться. Чтобы ноября на рассвете Наши войска штурмом Овладели столицей советской Украины Городом Киев Сегодня 8 января в результате успешного обходного маневра наши войска овладели крупным промышленным центром городом Кировоград. Прорвав сильно укрепленную долговременную оборону немцев, состоящую из трех поясов железобетонных оборонительных сооружений, штурмом обладели крепостью и важнейшей военно-морской базой на Черном море городом Севастополь! ты? Тише, доктор услышит. Я, Сергей Митрофанович, Совсем сдурел. Что ты лезешь в окно? Мы ж не дом. Дверями медицины не позволяет. Ну как, вы тут не волнуетесь? Не волнуемся. А я волнуюсь. Ну и сыпь отсюда, то доктор поймает. Ну, ну сыплю, сыплю. Да. По одной. Беспечки. Ну, привет. Вы. Ни пуха, ни пиратывайся. И от наших барышин горячий привет. Очень просили Клави. А там жив. Вы волнуетесь, Александр Васильевич? Не очень. А вы? Я совсем не волнуюсь. Вот только заменили ли они крышки на четвертом магнете? Все сделано, не волнуйтесь, давайте спать. Барышня. Какое смешное слово, барышня. В некотором царстве, в некотором государстве жила-была барышня. Послушайте, Саша. Я давно вас хотел спросить. Вы меня извините, но я не понимаю, какие у вас отношения с Ольгой Петровной? Восемь месяцев мы строим самолет, и восемь месяцев вы с ней едва здоровы. Обыкновенные отношения, ровные. Но ведь вы были в нее влюблены? Был в юности. Вы, кажется, условились спать, Сергей Митрофанович. Вы знаете, что я вам посоветую? Влюбитесь опять! Спокойной ночи. Спокойной ночи. Алло, молния? Алло, молния? Молния? Все в порядке. Как правый? Нормально. Левый? В порядке. Добавьте топливо идем выше земля земля говорит молния высота 8 тысяч метров высота 9 тысяч метров Высота 10 тысяч метров. Как управление? Нормально. Прибавьте еще топливо правому. Полезем выше. 13 тысяч. 14 тысяч. Земля, земля, говорит молния. Высота 15 тысяч, скорость 800. Переходим на горизонтальный полет. Начинайте филинг. давать пелинг. Начинайте давать. Филинг. Дайте филинг. Сергей Митрофанович, крейсерская тысяча. Превосходно! Как двигатели! Отлично! Прибавьте топливо левому! Держитесь на курс! Земля! Земля! Говорит молния! Ложимся на обратный курс! Крейсерский режим отличный! Следите за нами! Приступаем к замеру максимальной скорости! Продолжайте давать пеллинг! Прибавьте топливо! Тысяча Больше топлива правому! Тысяча сто! Еще! 1150 еще топливо 1200 земля идем со скоростью звука даю даю до отказа давайте 1250 хорошо 1260 хорошо 1280 хорошо 1280 Велинг отставить. Возникла сильные вибрации. Засекайте нас. Засекайте нас. минут. Результаты испытания отличные На скорости 1280 начала сильная вибрация. Есть ошибка в расчете «Флядора»! Есть ошибка в расчете «Флядора》! Земля! Земля! Ошибка в расчете «Флядора»! Ошибка в расчете «Флядора»! Есть ошибка в расчете «Флядора»! Есть ошибка в расчете «Флядора»! Земля! Ошибка в расчете «Флядора»! Почему они не прыгают? Почему они не сейчас, прыгают? Сейчас, сейчас прыгают. Сейчас, сейчас. Должны прыгнуть. Брат левый. Топливо правому. кругосветного перелета на самолете молния конструкции инженера казаков. эта машина сейчас полетит со скоростью звука вокруг земли со скоростью звука вы слышите аплодисменты и это вышли к старту три летчика которые поведут молнии каждый из вас слышал их имена это Александр Самохин Яков Лакшин и Андрей Гусенко три летчика три друга три героя Отечественной войны Друзья мои, дорогие мои, до завтра. К старту остаются считанные минуты. Через 200 секунд машина с красными звездами на фюзеляже пойдет в воздух. Она пролетит над океанами и материками нашей планеты, и завтра мы вновь будем приветствовать ее здесь. Внимание! Внимание! Слушайте наступившую тишину. Дает сам. воздухе, она летит со скоростью звука. Сегодня день великой радости для меня и для моих друзей. Но я знаю, уже сегодня нужно думать о завтрашнем дне. Думать, работать, искать и никогда не останавливаться на достигнутом.